всем привет вы снова на канале вкусняшки от яшки в преддверии такого праздника как 14 февраля день всех влюбленных мы решили вам подкинуть один рецептик который прекрасно подойдет для романтического ужина с вашей второй половинкой этот на самом деле рецепт очень простой делается достаточно легко быстро вы порадуетесь сто процентов свою вторую половинку им равнодушных не останется точно поэтому нам понадобится всего лишь три ингредиента. Ну, вернее, 4 ингредиента. Ну, четвертый ингредиент, я думаю, у всех есть всегда в холодильнике. Поэтому самые основные это три ингредиента. Первый ингредиент, это, конечно, вот такие вот большие мидии. Второй ингредиент, это икра тобика, икра летучей рыбы, ее еще называют. Я уже ее смешал с майонезом. Можно, еще продаются сразу уже смешанные с майонезом. Можете купить отдельно. Это четвертый, кстати, ингредиент, майонез, который есть в любом случае у каждого. Вот. И какой-нибудь сыр. В данном случае это пармезан, уже сразу натертый. Так будет намного проще и удобнее. Вот и все. Вот и все, в принципе, ингредиенты. А теперь есть некоторые нюансики по приготовлению. Я думаю, вы уже все поняли, как это готовится. Но есть некоторые нюансики. Сейчас я вам все покажу. Погнали. Так вот она. Вся загвоздочка у нас и весь нюансик это вот в этой ноге, которая мидия прикрепляется к, своей, к своему панцирю. Она нам не даст съесть всю мидию целиком. Поэтому придется ее туда выковыривать, выжевывать. Чтобы этого не происходило, просто берем обычную ложечку, приподнимаем мидию, снимаем саму мидию с этой ноги. Вот. А у нас остается ты на ногах в панцире. Нам ее нужно отсюда удалить. Берем ложечкой и просто ее так сошкребаем отсюда. Но сразу вам говорю, что кушать ее не надо. Ее просто берете и выбрасываете. Она слишком будет жесткая. Все делается достаточно быстро, но процесс немного такой, трудоемкий. Из-за количества мидий. Ну что, мы отделили наши миди от их панциря. Теперь осталось дело за малым. Берем, смешиваем сыр с нашей икрой. И это хорошенько все перемешиваем чтобы у нас получилась такая однородная масса все дело осталось за малым берем мидию закладываем ее обратно в панцирь и берем нашу смесь и покрываем ее сверху и теперь вот так нужно сделать со всеми абсолютно мидиями и выкладываем просто на противень подготавливаем ну что, все мидии мы уже снарядили начиночкой. Теперь остается нам что сделать? Все верно, отправить в духовку на 180-200 градусов, ну я думаю минут 10-15. Там уже лучше смотреть по состоянию, как они подзапекутся сверху, чуть-чуть вот корочкой покроются, все готово. Поэтому что делаем? Правильно, отправляем в духовку и ожидаем. Ну что, друзья, наши миди уже готовы. Пришел тот самый момент, когда их нужно будет попробовать. Попробуем. М -м -м. Это мега вкусно. Это настолько нежно, настолько оно сливочное, такое мягенькое, все М -м -м. прям Это восхитительно, это просто восхитительно. Я вам обещаю, что это блюдо. Украсит ваш праздничный стол однозначно. Его будет вполне вам достаточно для ужина, допустим, на двоих романтического. Под бокальчик чего-нибудь. В общем, рецепт вы видели. Все достаточно просто. Поэтому, ребят, готовьте. Порадуйте своих любимых, своих родных, своих половинок. Вот. Не забывайте, конечно же, подписаться на канал. Прожать лайкосик, написать свой комментарий. Ну а что сказать еще? Я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем пока!